Он, мужчина, мужчина садится в автобус и на переднее место, для, ну, для детей, uh -huh. а, а женщина говорит, мужчина, говорит, куда же вы сели? это для маленьких, место для маленьких. Он говорит, а что ж год я за одну установку трезать буду? Бестолковый, о боже мой, так и знал, что хулиганские они.